Добрый день. Сегодня хотел поговорить с вами о том, как скоро смогут туристы вернуться в Турцию. Всего в Турции почти 70 тысяч инфицированных коронавирусом на сегодня. Турция одной из первых приостановила авиасообщение сначала с Китаем, а затем со всем остальным миром. Вот кажется, что пандемия коронавирусной инфекции достигнет своего пика к концу апреля, а в мае нападет на спад. Вопрос лишь заключается в том, с каким количеством пациентов мы достигнем пика, так говорят турки. В 2019 году Турцию посетило 7 миллионов человек, в том числе более 5 миллионов российских туристов. Вот теперь хочу перейти непосредственно к анализу ситуации. И вот Самый оптимистичный сценарий – это конец мая. Реалистичный – это октябрь, а самый пессимистичный – следующий апрель 2021 года. Что касается вот оптимистического сценария, авиакомпания Turkish Airlines объявила о пересмотре сроков возобновления международных рейсов. С 20 мая в расписании появились рейсы из российских городов, в первую очередь из Санкт-Петербурга и Москвы, в Анталию и Стамбул. При этом Turkish Airlines ссылается на официальное решение, принятое правительством Турции для борьбы с коронавирусом. Напомним, что по прогнозам министра туризма Турции, движение на внутреннем рынке должно начаться после окончания Рамадана, то есть э, с 23 мая. На россиян в Турции по-прежнему рассчитывают. Согласно прогнозам с э, турецкой стороны, российский рынок воскреснет одним из первых. Будет серьезная конкуренция, все отели будут смотреть на внутренний рынок, цены станут более благоприятными, чем в последние два года. Однако российские туристы этой благоприятности не почувствуют, так как столкнутся с трудностями из-за 30% падения рубля. В настоящее время даже сложно вообще предположить, когда на самом деле начнется туристический сезон в Турции. Но уже сейчас эксперты прогнозируют, что турсекторы республики ждут кардинальные изменения после эпидемии коронавируса. В отелях уже не будет столов на 15 мест, останутся шестиместные столы для семей. На пляжах будет применяться правило соблюдения социальной дистанции. Все это приведет к росту цен. Все-таки приведем вариант оптимистического открытия туристического сезона. В конце мая, начало июня Турция надеется, что начнется э, туристический сезон. Но это будет сделано лишь при полной стабилизации ситуации по вирусу как в нашей стране, так и в странах, которые отправляют нам клик.